Всем привет, с вами Харли. И сегодня я вам расскажу, как удалить белый фон у картинки. Есть два способа, чтобы удалить белый фон. Первый – это через инструмент «Быстрое выделение». Нам понадобится наша картинка и этот инструмент. Итак, нажимаем на белый фон. Тем самым мы выделяем изображение по контуру. Итак, мы выделили, выделили наше изображение. Посмотрите, чтобы в слоях на нем не стоял замочек. Если стоит, кликните по нему один или два раза, чтобы разблокировать. После этого нажмите просто кнопочку «Delete» на вашей клавиатуре. Тем самым вы удалите фон и нажмите «Ctrl-D», чтобы отменить выделение. Вот и готово наше изображение без фона. Ну а теперь я покажу вам второй способ для выделения. Он более сложный, но он нужен для того, если на изображении есть какие-то мелкие элементы, которые быстрым выделением не получается выделить, потому что они по размеру очень маленькие. Итак, отменим наши действия при помощи сочетания клавиш Ctrl-Alt-Z. Ctrl-D мы снимем выделение. И теперь перейдем к инструменту маска. Он находится внизу, в самом низу. Это кружочек на черном фоне. Мы на него нажимаем, выбираем кисть, инструмент кисть, и начинаем просто закрашивать наше изображение. Оно закрашивается в красный цвет. Что же, мы выделили нашего финопарнишку, но у нас есть мелкие косички. Чтобы их убрать, нам понадобится обычный ластик. Мы приближаем и начинаем их удалять. Ну что ж, мы выделили нашего фина. Теперь нужно нажать на маску снова. И вот появилось поле выделения. Нажимаем Delete, чтобы удалить белый фон. И нажимаем Ctrl-D, чтобы снять выделение. Наш фин вырезан при помощи маски. Теперь, чтобы сохранить нашу картинку без фона, нужно зайти в файл. Сохранить как? И выбрать тип файла PNG. Сохранить. Здесь ничего не меняем. Нажимаем ОК. OK. Теперь наша картинка сохранена без фона, и вы можете использовать в своих целях. Ну а с вами был Харли, спасибо за внимание, до новых встреч!